Строительство объекта ведется в Красном селе. Здесь значит, возведение коттеджа из газобетона. При возведении фундамента производилась отрывка котлована, носил геоткани, затем песчаная подушка с послойным трамбованием. По ней, опять же, носил геоткани, подушка щебня, также она трамбовалась. По щебню настельная гидроизоляция, выставлена опалубка, Связан арматурный отказ под плиту и под ростверк. Сегодня мы заливаем плиту, проверяем сейчас отметки опалубки, дальше правильность завязки сетки, защитные слои арматуры. Показываю, вот арматура, вот 4 сантиметра. Снимаем сетка. ячейка 200 на 200, значит, меряем защитный слой нижний, значит, проверяем вверх каждая ячейка завязана. Первая сетка, вот ее можно померить 200, да? Дальше проверяем роствер. Здесь по проекту у нас 290. Вот плиты он у нас возвышается на 20. Соответственно, когда нарется бетон, 4 сантиметра сверху, то и здесь поднимется и проверим уже, когда на роствер выставим опалку. Uh -huh. Проверять будем здесь защитный слайд. Добрый день, приветствуем всех на канале компании Апельсин. Сегодня у нас э, сошли звезды таким образом, что мы собрались здесь с нашим главным и основным надежным поставщиком бетона э, компании Betaline ее директором Максимом. Сегодня мы совместно производим заливку бетона в Красном селе и хотели бы немного рассказать о том, почему мы так долго сотрудничаем, что вдруг нас связало, что, какие ложки дегтя мы поели. И чего хотим избежать в дальнейшем И рассказать, может быть, какие-то моменты, которых э, многие не знают и, А это было бы полезно узнать Предостеречь людей от каких-то неверных шагов В двух словах знакомы мы конкретно с Максимом уже порядка 15 лет Мы производили заливку разных объектов производили мы заливку с разными успехами и неудачами больше успеха, меньше неудачами мы встречали некачественный бетон завода совместно, так как они являются перевозчиком мы этот вопрос решали мы встречали бетон, который нам который не вставал и мы также решали этот вопрос и все эти вопросы, которые возникали с качеством бетонной смеси в процессе строительства Никогда не касались заказчика, и он никогда не занимался этими проблемными вопросами. Что нужно для того, чтобы вам на объект пришел именно качественный бетон, именно тот бетон, который вы хотите залить в конструкцию? Ну, во-первых, это порядочность поставщика. Это в первую очередь влияет на то, что вам приедет и на та марка, которую... Вы заказывали и тот объем, который вы заказывали. Проверить качество бетонной смеси и объем бетонной смеси на месте, на месте невозможно. Не существует ни одной методики, кроме документов, которые вы получаете от водителя машины или от оператора насоса, от поставщика бетона, кроме этих документов и кроме как поверить в эти документы. Больше нет ни одного способа проверить качество бетонной смеси. Все остальные методики проверок основаны на твердении бетона в течение как минимум 28 дней или более и лабораторный проверка бетонной смеси. Соответственно, когда вы начинаете искать бетон по принципу цены, в первую очередь, примерно на 20-30 первых страницах Яндекса вы находите всех недобросовестных поставщиков бетонной смеси. И только потом вы узнаете, что бетон к вам приехал немножко меньше, чем положено, а скорее всего и не той марки, которая заявлена в документах. Это происходит в большинстве случаев, когда люди покупают бетон дешево. Да? То есть, если среднерыночная цена условно там 4000 рублей, а вы его нашли где-то за 3500 или 3200 с доставкой, ну, здесь можно с уверенностью сказать, что вас, скорее всего, обманут. Приведу конкретный пример. На объект планируется поставка порядка 300 кубометров бетонной смеси. Клиент решил, что этот бетон должен стоить 3400 рублей за 1 метр кубический марки 200 Мы с Максимом долго совещались и решили, что учитывая такой большой объем поставки бетона Учитывая то, что это должно произойти вот в ближайшие дни, весеннее время, когда еще поставка, поставки бетона не начались в полном объеме Мы определили туда цену в 3700 рублей, минимально возможную для поставки на этот объект но клиент сказал, нет, это дорого, бетон должен стоить 3400 рублей, и 300 рублей вы себе накручиваете лишних. Мы, например, как те люди, которые покупают его и знают, как он производится, Уверены, что это 3400 рублей, это неадекватная цена, и будет недовоз этого бетона, Но и это марка будет... не будет соответствовать. Это не будет э, целый куб бетона, да, это будет 0,9 куб, куба бетона. Это как у нас э, десяток яиц, да, да и 9. девяток яиц, да. То есть вы получите э, девяток яиц по цене десятка. Да, Все то, то же самое. Прежде чем определить с поставщиком бетона, есть... Очень простой метод покупки бетона. Приезжайте на завод и покупайте его там. Там вам скажут, кто может перевести и прокачать этот бетон с помощью насосов, либо такой машины, как Беталайни. И там вам отгрузят ту марку, которую вы захотите. Здесь еще есть ложка дегтя. Даже приехав на завод, это не гарантия. Мы работаем с 2001 года и знаем практически всех производителей бетона. 500 в лицо. Мы грузимся с них каждый день. А, нашу технику заказывают да практически все. И мы знаем, а, кто и как относится к, а, к слову качество, к слову количество. Есть заводы, их много, которые действительно за свое имя готовы побороться. Но есть ряд заводов, которые просто а, лепят. Это щебень второй категории радиоактивный, это песок а, с... С различными примесями Этот цемент с залой Это множество Или с, Или с гранитной пылью Множество есть уловок При которых можно сделать бетон дешевым Один из мифов, который я хотел бы развеять Очень многие считают, что э, цена бетона дешевая Потому что люди много работают И с помощью бартера получают, поставляют, например, щебень на завод А завод за это им делает с какой-то сумасшедшей скидкой Бетон, который вы должны купить Давайте просто оценим В любом материале, который кто-то куда-то поставляет Есть какая-то наценка, есть какая-то маржинальность Как вы думаете, по какой причине эту наценку должны отдать вам или заводу? Никто ее никому не отдаст Поэтому все эти разговоры о том, что, а вот они работают, они там бартером, у них там взаимозачеты, нет никаких взаимозачетов, их ну, не бывает, во всяком случае, в сегменте загородного строительства, в сегменте коттеджей нет никаких взаимозачетов, есть недолив бетона, есть несоответствие марки, на чем, собственно, большая часть людей попадаются. Я скажу даже больше, в этом бизнесе, бизнес очень низкомаржинальный и материалоемкий. В стоимости бетона материалы сидит порядка там, 90 процентов. Это стоимость различных материалов. Песок, щемень, добавки, там, электричество, зарплата. И стоимость самого завода это очень большая цена, стоимость аренды, воды, там много складывается на налоги, соответственно маржинальность там очень низкая, конкуренция очень высокая, и чтобы привлечь клиента, ты, конечно, должен продать дешево, а дешево ты можешь продать исключительно только не ну некачественный бетон. Все очень просто, хороший бетон. Дешево стоить не может. Это должна быть средняя рыночная цена. А помнишь, когда нам привезли бетон с кипятком, который не встал? С кипятком? но это сварился бетон. Да, да, да. Однажды нам привезли, Беталай нам поставил бетон, который не встал. Когда мы стали разбираться, завод тогда сказал, что да, они признали, что у них писалась история всего, и они признали, что была температура другая, мы этот бетон лопаткой соскребли через 10 дней, он даже не встал. И поменяли на другой. Заказчик видел, что у нас что-то происходит, но мы ему показали, объяснили, что к чему. Он не понес никаких затрат. Он просто удивился, как легко и просто это все заменилось. В случае с компанией Однодневка, если бы э, с вами случилось такое же и вам по поставила бетон компания Однодневка, они бы просто выключили телефон и не стали бы этого решать. И вы бы потеряли деньги из-за Здесь же множество причин, на которые можно сослаться Потому что помимо того же качества бетона Есть еще такое понятие, как уход за бетоном Всегда можно сказать, что вы его не грели Или вы его не поливали Или вы в него там что-то добавили уже в процессе заливки Я бы сказал даже больше У нас был случай, когда мы заливали наливные полы К нам привезли бетон, который по внешнему виду, например, даже не понравился Вот мне лично Полы нужно было затирать Документы соответствовали качеству, ну, они были, да, с завода, там все было хорошо. Мы остановили заливку, прекратили поставку, э, уменьшили слой, там, э, заказали, кстати, у Максима бетон, тот, который нам нужен был для полов. Тот бетон мы сделали э, э, кубики для экспертизы, прошло 28 дней, мы сдали в ГАЗУ в лабораторию, и как вы думаете, этот бетон соответствовал тому качеству, которое было заявлено в документах, но... На момент заливки его консистенция не соответствовала той задаче, которую нам нужно было решить. Всего лишь навсего. Мы бы не затерли там 2000 метров полов и не сдали бы этот объект, и клиент не получил бы срок. А был коммерческий, производственный, горящий объект. Поэтому покупайте правильный бетон у правильных людей. Удачи! Да. По качеству бетонной смеси мы рассказали в двух словах, в чем бывают э, интересные моменты, которые влияют на качество. Теперь мы хотели бы рассказать о том, э, как в процессе работ э, необходимо производить контроль. И что такое контроль, насколько он важен. Ну, в данном конкретном случае на данном объекте у нас работает одна из самых лучших бригад. Э, работа организовывается профессиональным прорабом строителем. И тем не менее, если мы посмотрим вот на эти ребра, что они у нас на момент первоначальной установки были установлены неправильно. У нас выставлены вот эти два ребра, были неправильно. На 375 миллиметров было выставлено не в том положении. Потому что рабочие при устройстве каркаса не учли толщину внешней стены 375 миллиметров. Ну, как бы это все в процессе контроля было устранено. Мы э в данном видео хотим сказать, что нет идеальных людей, да. и мы в том числе ошибаемся, ошибаются все люди, которые что-то делают, но необходим контроль. Промежуточный контроль, межэтапный контроль очень и очень важен. И если вы планируете организовать работы без такого контроля, то вас будут ожидать какие-то моменты, которые будут связаны как раз таки вот с несоблюдением, с банальным человеческим фактором. Хорошо. Сейчас этот термин очень моден. и он есть, мы все ошибаемся, да, но для того, чтобы исключить эти ошибки, процесс строительства дома должен быть организован в соответствии с теми нормами, с тем порядком контроля, который определен нормативными законодательствами и в конце концов жизнью. Поэтому обращайте на это внимание, контролируйте процесс промежуточный и будет все построено хорошо и правильно.